лайнер Бентли, как перемещенный во времени самолет из кинговской фантастики, сохранил на борту некую особенную реальность. Да, англичане уже рисуют нам не столь отдаленное будущее, где флагманом их фирмы станет электромобиль. Но этот Flying спиор, даже с обилием изменений еще очень настоящий. Очевидное невероятно, Мне удалось выявить у новинки сразу два минуса. Судите сами. К пассажирам заднего ряда тут обращен сенсорный пультик с помощью которого можно оперировать функциями отдельно для левой и правой секции сидения. Есть подогревы сидения, причем одновременно подогреваются центральные дверные подлокотники, есть вентиляция. Массажеры. Предложено пять типов массажа с разными степенями интенсивности. Регулируешь раздельно настройки климата. Или управляешь шторками. Или меняешь семь цветов и яркость контурной подсветки. Наконец, с пультика можно поднять или опустить носовую фигурку, крылатую литеру B но внимание. Эффектный длинный капот загибается так, что фигурка сидящим сзади не видна. И еще. Пультик съемный, что удобно. Но до чего скользкий, постоянно падает с колен на ходу. Приходится утруждаться, наклоняться, шарить по шерстяному коврику. Усмехнулись. Экскюз ми, что позволил иронию, да новейший бентли ожидаешь найти абсолютно безупречным. Если серьезно, Перед нами очень красиво и подробно переписанный современным английским языком и в хорошем смысле сложно сочиненный флайнг с пиор как симбиоз традиций и прогрессивных решений. Минусов по меркам обычных автомобилей вроде бы и нет. Зато базовыми и опционными плюсами седан наполнен до краев. Вот разве добавить бы в оснащение напечатанный сборник интересных историй за кулисия, частью из которых поделились со мной авторы проекта. Если говорить о любопытных деталях, так создатели в первую очередь выделяют упомянутую носовую фигурку. Изящная фирменная миниатюра впервые подсвечивается, и традиционно для Бентли даже у такой малости есть некое занятное подногот.